Здравствуйте! В этом ролике мы поговорим о процессе регистрации сертификата электронной подписи в сервисе «Мое дело». Пройти процедуру регистрации сертификата вашей электронной подписи в сервисе необходимо для того, чтобы иметь возможность воспользоваться ей в своем личном кабинете. Также информация будет передана в контролирующие органы, чтобы они знали, куда направлять корреспонденцию, требования и прочие документы. Кроме того, информация будет передана оператору ИДО, чтобы он присвоил вам идентификатор для обмена документами по ИДО с контрагентами. Для того, чтобы зарегистрировать сертификат электронной подписи, перейдите в раздел «Реквизиты», значок шестеренки в верхнем меню. Далее перейдите во вкладку «Электронная отчетность». На первом шаге сервис подскажет контакты, адрес и время работы отделения налоговой, в котором можно получить электронную подпись. Настроенного рабочего места нажмите на кнопку «Начать». Убедитесь, что вы установили сертификат той организации или ИП, по которому проходите регистрацию. ИНН в сертификате электронной подписи и ИНН в реквизитах личного кабинета должны совпадать. Далее подтвердите действие с сертификатом электронной подписи, нажав на кнопку «Да». Из списка доступных сертификатов выберите нужный, проверьте, чтобы сведения в сертификате были верными, а также, что сертификат является действующим. Если реквизиты из сертификата не совпадут с реквизитами в личном кабинете или срок действия выбранного вами сертификата уже истек, мы дополнительно покажем сообщение обо всех найденных ошибках. Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку «Далее». Убедитесь, что ведомство указаны корректно. В указанное отделение в дальнейшем будет отправляться отчетность. Нажмите кнопку «Далее». Перед отправкой сертификата на регистрацию рекомендуем еще раз проверить, что все сведения указаны корректно, и после этого нажать на кнопку «Зарегистрировать». Дождитесь окончания регистрации сертификата. Обычно это занимает не более одного часа, но в редких случаях может достигать одного-двух дней. Когда регистрация будет завершена, на электронный адрес, указанный в качестве логина, поступит письмо с уведомлением. Подпись готова к использованию в сервисе «Мое дело». Благодарю вас за внимание!